Привет, молодые люди, меня зовут Эрик И сегодня я подготовил для вас ролик про то, что я выбил с новой коллекции С новых кейсов и так далее Я снимаю этот ролик в течение недели, как только вышла операция Я накопил материал, чтобы не публиковать его каждый день И получился хороший такой контентик Туда входят кейсы, коллекции, битва с кейсами против Веллона И полторы тысячи звезд Очень много чего выпадало, все очень масштабно, энергично ну, как энергично? Не во всех случаях, но я пытался К сожалению, некоторые дропы меня не радуют Я хочу желтое Вальф, подумайте об этом, пожалуйста Ну и пользуясь моментом, хочу проносировать новый стрим 11 декабря, 19.00, я буду проводить прямую трансляцию с крафтом АВП Fate, с процентом 40 Это все будет проходить на Твиче, а на YouTube будет потом запись Поэтому я тебя очень сильно жду и приглашаю на такую трансляцию Будет очень приятно, если ты будешь присутствовать Если ты не зафололен на мой канал Twitch, то Можете это сделать, я оставлю ссылку в описании Ну а мы сейчас идем дальше Как только вышла операция, я начал открывать кейсы, капсулы я Просто так, думал, может быть что-то выбудет Я хочу купить э, хоть что-то Во-первых, я покупаю Один кейс, вот этот, сейчас откроем а, Первую звезду, выбьем а, Ножик, я кейс получил А, это, это просто кейс Господи, все, забейте, я ошибся Вот, четыре набора Потратить ну. Вот Узнаю КС Гу. Узнаю КС-ку нашу. Награды, контроль. Ну давайте, дайте Авик. Ну, пожалуйста. Фейт, хочу, хочу. Фейт, фейт, фейт, фейт, фейт, Спасибо. Так, ну что ж, купить звезды, покупаю 100 штук. Все, сейчас будет мясо. Давайте мне гулок глок э, авик. Фейд. Так, давай здесь тогда. Ага. Калаш. Нет, м -ка здесь. Я открываю кейс. Открываю кейс прямо сейчас. Ну, кстати, на самом деле, идея то, что можно за звездочки получить кейс, это просто лютая тема. Но ценность кейса упадет. А он уже доллар стоит. Когда, когда вы помните, что кейс стоил доллар? Это вообще ничего. Для нового кейса, который только вышел, он должен стоить как минимум 10. Этот калаш не будет дорого стоить. И этот не будет стоить дорого. Мне кажется, фейт надо топить. Надо за фейт топить. Я хочу фейт. Давай же, дайте фейт. Почему Вальф такие наглые? Пиф. Найс! Nice. Кибербезопасность! Добрый день! Прямо завода! Ты дорого стоишь. Ну скажи, что ты дол... давай 120 долларов и мы вроде. Хотя ты выйдешь на 50 на самом деле. А стоишь 20? Ты что, дурак, что ли? Потом меня пригласил Авилон на битву, где я принял участие и открывали мы по 200 кейсов. Вот пример того, что нам выпадало. Эштоу! Давай, давай, Эрик, пошли, блять! Тебе такая пизда сейчас! Да, давай покупаем! Запускаю видеоролик! Ты двадцать купил? Двадцать купил? 20. 20. 20. Все, давай, да, да, двадцать, двадцать. Слушай, секундочку, секундочку, я понял. Ну у меня. Остановись! Остановись! Стой! Стой! Аристок, а строго, строго. Да, я тоже. Я тоже. Это на 500, да? Да. Сейчас скажу. Рублей. А вы играете на забирание? Ну мы играли на забирание, но мы с Эриком не договаривались. Эрик, ну типа мы. спасибо, что договорились. О, Мы играли забирание. А, а это сколько? Если <свист> ФТ А, вот он. Хорошо. Это уже во второй раз то же самое. 800 рублей она стоит, блядь. Настоит, блядь. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Кто записывает наше открытие? Извините, я, <свист> я, я. не выпал такой же весь список. Ты сейчас. Джожет, ты готов? Я тебе сейчас, знаешь, что скину? Давай, давай ты мне кинешь. У меня 300 рублей еще выпало. Авик. Эрик, мне нихуя не падает. Ну, чувак. Мне тоже то же самое А вы сколько кейсов открыли? А чё чат бунтует нахуй? Наконец-то! Заколено в боях только Серьёзно? Чё, перчатки? Да Не, гло-гло-гло Ну, Гло-гло-гло Поздравляю! 8 рублей! Нихуя! 2500 делать! Ты что ли? а кто сейчас выигрывает? Три уже Причём без шансов Да нет, у нас ещё 140 кейсов Ну я серьёзно говорю, ещё не было видно у тебя вот. просто типа идет захват полноэкранного изображения, а этот шуфтап, это где другой. Плюс 5.7 Илюха, когда в Киеве? Еще какого стрим нужно выключить? Еще один 5.7 Поношено только Давай строго придумаешь? Пацаны, в чате придумай идею для видео Так я, не могу, так я и в маркете не могу глок. покупать ничего я, в, маркете, в маркете, скорее всего, просто лагай Чего я радуюсь, чего я радуюсь А, тебе Глок упал? Да, понять, что... Выиграл получается я, но мы оба обосрались Потому что нас обоих выиграл Гейб В итоге я с этого открытия ничего не запомнил Мне ничего не осталось И я пошел спать Прямо сейчас мы на джидропе, я кручу барабан И если что, вы его можете прокрутить Бесплатно, два раза подряд Это все из того, что я вам покажу код И мне падает ячейка, я выбираю ячейку, мне падает так, вымеренная в месте АК-47 Я вписываю секретный код, который называется Киборг, и прокручу Барабан еще раз. Рандомный кейс при пополнении 200 рублей, то есть пополнение 200 рублей Какой-то рандомный кейс, хоть на живой, хоть УСПС, он будет для меня бесплатным Это какой-то рандом. И давайте попробуем прес f 5 раз подряд И сделаю из этого контракт. 3 800 в контракт. И сейчас мы выбиваем из этого всего один скин Окей okay. Окей, okay, добрый день, я его забираю А почему бы и нет, а почему бы и нет Это все очень приятно, но не забывайте, что на этом сайте есть бонусы Вы можете зарабатывать просто подписываясь на социалки Сейчас uh, эти в розыгрышах и в раздачах бонусов Поэтому все есть на этом сайте Ну а ссылочку на него я оставлю в описании Плюс на секретный код И самое интересное началось, когда я решил постребить полторы тысячи звезд Я купил эти звезды и открыл Я делал это с пониманием того, что я дебил Но геп мне сказал, Эрик, ты не дебил И это лучшее твое открытие звезд а может быть, самое лучшее, что могло бы упасть. Ну, кроме фейда. Молодые люди, я сейчас э, планирую сделать такие гребаные открытия эти звезд. Будем работать по схеме. Открываю вот так вот. И не смотрю. И так делаю 350 раз, да, вроде? 350 раз. 350 раз, да мне нужно так сделать? Короче, ну, давайте, давайте первое для теста. Ребят, для теста. 4, открываем. Сейчас авик, сразу я заканчиваю стрим Так, лесная ночь Ну что, пацаны, это было открытие Всем большое спасибо, кто был на этом стриме И я заканчиваю Это было легендарно Обосрал. Ребят, а вы шарите, что я уже два открыл? Ребят, все, погнали Все готовы? Все, погнали О, шикарно, я вижу уже Хотя, возможно, вот тут по центру Авик а -а -а. Авик фейр. Да, у нитро Ну, говно. Так, короче, давайте еще. Так, все готовы, пацаны? А у пацан гордень говнище. Да без разницы, за говнище нет. Главное, что он стоит 1000 долларов. Так, а почему? О, мне USP упал. Не верю. Да, упал USP. А у 150 долларов стоит? Нет, пока нет. Вот. Лоу. Ты я тебе так сказать. А второй! Реально. С перьями завода и после полевых. Чего? Прямо завода. Макс, блядь. Прямо завода, а там после полевых. Не, чувак, это очень круто. Тебе сейчас упало. Это уже крафт, да, этого говна? Да, 20%. 149, 174. Чувак, я предлагаю открыть пир. Сесть, позвать все наше комьюнити и поесть. Хинкали. С пельменями. Погнали. Пока что, я, и пока что все мимо Так, раз, мимо, два Три Четыре, пять О, что-то синее Так, кстати, из синих можно делать еще этих О, -о, -о! М-ка выпал, М-ка, М-ка Это дорого? М-ка, ну, баксов Должна быть, да 50? 50? 30? 10 а -а -а. 20... М-ка еще одна, что за бред Так, по 2000 стоит 2 доллара а, по 2 доллара это дерьмо стоит Еще посмотри, как авик фейт упадет а фейт упадет? Да Упадет мне? Я думаю, да, у тебя сегодня пр пруще день ты не видишь, Да я просто, на я, на я закинул на баланс очень много А, ты хочешь это мне сказать, да? А сколько ты закинул? 200 Так, 200 долларов, а я закинул 200 200 штук я закинул, каких долларов? Дайте тебя Мне только один, вот эти вот перчаточки выпали Пруфы след Фух, погнали, let's go Мимо, мимо. Нитро. У, У по 2000 за 2 доллара. Чем я радуюсь? Чему я радуюсь? Нет, нормально, нормально, я нормально. хочу обрадоваться Хотели, сейчас Савику. я хочу видеть очень яркий такой фон. А можно Эмку? Эмку можно? Я не против Эмки. Нет, не такой. Там же есть Эска. Синяя. И, а, я путаю с Кейсом вроде. А вы ровните ничего? А. -а, -а. О, дзигл А чему я радуюсь? Опять. Чему я радуюсь? Оо! Что? Что? Кого? 30%! уже. Мне кажется, еще соединим все фиолетовые фини Почему он, а не я? В смысле он? Очень круто, Эрик. Поздравляю! Так оскорбительно, спасибо. чат я yeah, еще один юсп да а, ну. охренеть 40 процентов уже чувак с моей удачей у еще это скар о господи что за дерьмо 40 процентов уже выпало. ты уже купил по идее да тысяч? то есть я могу сделать это... крафт без ä, покупки чего -то. А на этом все, я тебя жду 11 декабря в 19.00 на Твиче А я с тобой прощаюсь, спокойной ночи, приятного аппетита, с легким паром и хороших тебе снов, пока